Друзья, да, сейчас у меня в чате еще спрашивают, задают вопрос. Вот мы там ну, ведущие, да, много выводят или как бы нажимает кнопочку Вывод. Существует ли проблема какая-то от суммы зависимость? То есть, если большую сумму, то выводится долго, если маленькая сумма, то выводится быстро. А у вас есть какие-то там статистика, Дэн? Ну... Сейчас Дэн сначала вроде руку поднял, да? А, ну, да я буквально 30 секунд. Я замечал такую, такую динамику, что если я мелкий депозит какой-то вводу, но ну, мелкий, я имею в виду 10, ну, три там то он мне быстро приходит, потому что это с большой долей вероятности, это обычные стандартные такие же пользователи, как я. Если же я ввожу 50 тысяч, там вот, да, максимально сколько можно за одну транзакцию то это технические кошельки, и порой это бывает, вот там 48 часов дается, но ну, там 47 час, бам, все, все, один раз было даже где-то на 50 то есть прошло уже 48, но этот ордер, он не исчез, и потом прошло еще несколько часов, и мне прилетели все-таки. Но это с большими транзакциями. С мелкими, в принципе, ну, все, все, все нормально, достаточно быстро прилетает, но ну, в первые сутки в основном всегда прилетает. ясно ну, в принципе, я же самое хотел сказать. Просто делите, если у вас большие транзакции, их на несколько частей, и все, ну, как я заметил, да, быстрее. Потому что технические аккаунты, мне даже было пару раз, когда первый человек не успевал, ну, человек, технический кошелек, в первые 48 часов не успевали отправить, и потом даже второго человека мне давала система. Ну, еще, так... еще не раз. То, что второго давала система. У меня один раз за все, да. за два месяца. И я считаю да. очень правильно, что вот э, тот человек, который не исполняет ордер, но ну, если это человек, потому что есть кошельки системные, я не знаю, почему они могут не исполнить в указанное время. Честно но... говоря, не понимаю. Ну, допустим, если это человек, ну и такие люди в МММ-Призм реально не нужны, пускай они как бы помогут системе, да, их монеты остались в системе. И это, ну, правильно, справедливо, так я бы я сказал.